Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь их звездам». Сегодня на обзоре у нас смарт-контракт. Написал мне именно администратор этого контракта и предложил зайти на старте. Прошлый контракт назывался троне cc у них был точка cc и дал 60 процентов чистой прибыли вот стартанул этот контракт буквально вчера 12 числа и тут есть четыре тарифных плана это 120 процентов за 5 дней 147 процентов чистой прибыли 47 получается за 7 дней 180 процентов за 10 дней и 210 за 14 дней. Минимальный депозит на всех от 50 монет. И тут мы также можем посмотреть, что есть бонусы, бонусы лидерам. Если обороты в вашей структуре составят вот такое значение, то вы будете вознаграждены вот количеством трон, которые указаны в правой колонке. Сейчас я сделаю депозит 1000 трон. Ну Давайте попробуем давайте попробуем зайти на второй тарифный план и занесем сюда 1000 монет. Нажимаю «Инвестировать», нажимаю «Принять», кошелек Tron Link. снизу будет в описании к видеоролику ссылка, как его установить, как им пользоваться. Поэтому, если у вас еще нет этого кошелька, то можете перейти и зарегистрироваться. Тут у нас сразу отображается, сколько мы проинвестировали, сколько мы вывели. Вывод в этом смарт-контракте один раз в сутки доступен. Тут, в принципе, у нас и будет указано значение, когда нам можно будет выводить. Вот наш депозит. Тут сразу отображается 21% процент в сутки чистый доход. И вот тут вот мы можем в любое время вывести и в следующий раз мы сможем это сделать только через сутки. Также есть вот реферальная ссылка, она тут у нас отображается. И также в этом проекте есть аудит. Я точно ну, не разбираюсь в этих кодах, я это уже много раз говорил. Можете перейти на аудит и посмотреть достоверный он или нет. Ну и также есть ссылка на сам контракт. Можете перейти, покопаться в коде, если вы профессионалист то посмотреть есть там какие-нибудь бэкдоры или нет также есть телеграм-чат вот тут снизу справа сейчас за моим изображением это не видно может сюда перейти там тоже участники общаются ну и в конце давайте проведем розыгрыш розыгрыш как обычно по 10 монет первым 10 людям которые напишут комментарии по теме видеоролика и оставят свой кошелек трон в конце до скорых встреч